Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас обзор печатной продукции. Вот сегодня у нас готовы визитки. Визитки изготовлены в картоне 300 грамм. Вот, размер стандартный 90-50 мм. Двухсторонний полноцветный. Ну, качество сразу, сразу видно отличное, просто замечательное качество, бумага плотная, хорошая. Вот. Визитки предназначены по большей части, как, для, как раздаточные. То есть еще есть вид визиток, это официальные личные, где там используются элитные сорта картона. То есть вот это вот максимально качественные, раздаточные, замечательные, отличные визитки. Кроме того, что отличного качества, они еще и доступны по цене. Их стоимость составляет вот сейчас по акции на август месяц 2017 года. Всего лишь 1200 рублей за 1000 штук двухсторонних. Напомню, что вторую сторону мы делаем в подарок. И естественно, что в подарок вторая сторона идет только при офсетной печати. Потому что только при офсетной и себестоимость заметно снижается и можно себе позволить такую вещь, как подарить заказчик оборот, не, не взяв за него денег, за печать а Заказчик на этот раз у нас а, Максим, который занимается услугами на все руки, То есть, занимается ремонтом потовой техники, технические работы, вот. тираж. Как я уже сказал, тысяча штучек. Упакованы в такую коробку удобную, для того, чтобы их было удобно хранить, а также перемещать, чтобы они не рассыпались. Большое спасибо за внимание. Ставьте, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. По вопросам изготовления печатной продукции, а также любой другой рекламы, вывесок и так далее, обращайтесь по ссылке под видео. Всего, всего доброго!